Разглядывая тренды предыдущих годов, понимаешь, как чертовски классно было быть геймером в начале нулевых. Именно в этот период происходила революция в игровой индустрии. Разработчики творили чудеса и вносили огромный вклад в индустрию. Далеко бегать не нужно. Вспоминаем первый Dragon Age или Mass Effect об а Или же Crysis и Far Cry от Crytek. Серия KTA. Warcraft. Ой, ностальгические слезы потекли и многие другие. В наше же время те же разработчики делают нехилые бабки на переизданиях и ремейках старых игр, например Resident Evil или же Warcraft Reforged, а кто-то перезапускает серию, например Doom, XCOM или Lara Croft. Вот и недавно вышла новость о новом Принце Персии. Я, конечно, рад был услышать об этом, но все же отношусь скептически. Вот и сегодняшний ролик хочу посвятить старой доброй трилогии Принца Персии. Вы на канале Сапог Ленина. Пора поиграть со временем. Сразу скажу, разбирать посредственный перезапуск 2008 года или никакой Forgotten Sands я не буду. Подробнее остановлюсь на основной трилогии, разберем как сильно изменил игровой мир принц, и вспомним, за что мы полюбили эту серию. Заранее прошу подписаться, если вы еще этого не сделали, затенить предыдущий ролик по ссылке в описании. Запасайтесь вкусняшами и теплым молочком. Забираемся на машину времени и отправляемся в 2003 год. 17 лет назад студии Ubisoft выпустила сказку под названием «Принц Персия. Пески времени». На самом деле это считается четвертой частью в серии, так как еще до нее выходило три игры по принцу. Но позже Ubisoft приобрела права на серию и выпустила тот продукт, который всем известен и поныне. Игра рассказывала о наследнике персидского трона и начиналась с нападения персидской армии на индийский город с целью нахождения там мифических сокровищ. Нам помогает визирь, который своими манипуляциями вынуждает испортить кинжал времени, артефакт, управляющий временем превращать всех людей в песчаных мутантов, и всю игру мы будем разгребать последствия и пытаться вернуть в песке времени в кинжал. Хоть в общем смысле сюжет прост, но в нем есть свой шарм. Большое значение произвел геймплей, паркур в игре был чем-то поистине революционным, причем хорошо постарались анимации анимацией движения, так что бег и преодоление препятствий выглядит очень эффектно. Вся игра, по сути, прохождение платформер от третьего лица. По ходу прохождения архитектура становится более изощренной. И просто бегать ней по стене не получится. Как бы никак. Придется совмещать резкий прыжок, потом бег по стене, а потом скатившись, опять прыгнуть, ну и так далее. Разбавлять паркур будут бои с мутантами, только вот и Реализованы они не слишком хорошо, так как можно было легко промахнуться по врагу, они просто затычат вас за эту оплошность. Благо, битв не так много, чтобы замучить вас. Еще одной особенностью является использование кинжала времени. Если вы свалитесь, можно будет отмотать время на 10 секунд назад, заморозить врага или пробить блок песком. Странно, да, звучит, конечно? Эта особенность очень зашла геймерам, так как являлась возможностью на месте перепройти неудачный участок, будто вторая жизнь. Причем таких попыток может быть несколько. Но лучше всего это выглядело еще на фоне того, что точки сохранения достаточно далеко друг от друга. Неудачно упал с уступа айда на 10 минут назад. Музыка же игры... Соответственно, сделано в стиле арабских сказок. Отлично передавала атмосферу. Ну, собственно говоря, Принц Перси — это как ожившие страницы книги «Тысяча и одна ночь». Хоть эта часть и не является моей любимой, но именно благодаря ей паркур в играх стал модным. Произошла революция и появился великий собрат времен крестовых походов — Assassin's Creed. Самый лакомый кусок торта, как говорится. Ах да, если захотите переправить игру, проходите на геймпаде, так как управление на ПК это просто ад. <Слышать> Даже с геймпадом и не так сразу освоишься, а с клавой подавно. Ну что ж, первая глава пройдена, пора прыгать на год вперед. к лучшей игре в серии по мнению многих геймеров. Prince of Persia Warrior Within. 2004 год, конец ноября, начало декабря. Год прошел, и Ubisoft порадовали фанатов продолжением. Продолжение сказки, которая стала немного жесткой. Хотя можно даже сказать, что сильно изменилось. Но давайте все по порядку. Сюжет продолжает историю о том же персидском принце. Решив избавиться от судьбы... Которая произошла с ним в предыдущей части Он отправляется на остров времени Но как обычно, просто это не выйдет Со временем шутки плохи Мало того, что время опять трещит по швам Так еще и один демон недоволен действиями принца Он успеет вам еще насадить Целью у нас будет пройти все испытания и изменить историю Сюжет по сравнению с первой частью более прямой что ли Но развитие чувствуется Даже несколько концовок предусмотрено Кроме сюжета есть еще и изменения, но постараюсь по порядку. Во-первых, графика стала проработаннее, полигон в больше, враги четче, хотя и движок тот же. Эти изменения также связаны с наличием жестокости, можно смачно добить врага, отрубить врагу голову, разрубить надвое или оторвать конечность. Что же насчет дизайна локаций, они стали более серыми, даже сероватыми слишком. Весь остров сам по себе нагоняет мрачнуху. И это, грубо говоря, минус сказка. Атмосфера Тысячи Одной ночи превратилась в что-то другое. Даже пример привести не могу. Для матча Хоть мне и эта данная атмосфера не зашла, но все же Ubisoft компенсировали это и постарались переделать боевую систему, точнее сильно ее переделали. Добавились новые приемы, захваты. Можно отпрыгнуть от стены и контратаковать противника. И как же она стала отзывчива эта система. О, хорошо. Превосходным ко всему дополнением станет более доработанный паркур. Не, в целом паркур почти тот же самый, просто построение уровня стало разнообразнее, и добавилась новая механика перевещения во времени. Вы возвращаетесь в древний остров времени, и тем самым проходите непроходимые ранние участки. Кстати говоря, старый остров выглядит живо, зелень растет, речки текут и прочее присющее оазисам биологии. Но больше всего мне понравился тот самый черт, о котором я говорил ранее, Дахарка. Он будет часто вас подгонять, так что полчаса стоять и размышлять о стратегии прыжка не получится. Этот гад не прощает ошибок. Если увидел он, совет только один. Беги, сука, беги! Не убежал? Давай обратно на чекпоинт 15-минутной давности. Старые удачные механики с песками также остались. Можно отмотать время назад, замораживать время для удара, режим песочной ярости. Все на месте. Хотя чуток изменены для улучшения боевки. Видно, в Ubisoft, услышав жалобы о боевой системе, решили почти все силы вложить в него. Но это не значит, что игра каким-то образом посредственна. Нет, за год они смогли сделать игру с таким же интересным сюжетом и персонажами. Геймплей еще больше разнообразили, добавили драйба и улучшили битвы. Чем не идеальный сиквел? Я тоже считаю, что все отлично с этой игрой, как и миллионы геймеров. Ах, пролью еще пару слез и нам пора отправляться на последнюю станцию 2005 год. Ну что, полетели? И вот добрались к кульминации трудов разрабов. Принц Персии. Два трона. Самая моя любимая часть из этой трилогии. Игра вышла снова год спустя, и тут выплывает интересный факт. Многие в наше время ругают юбистов, что те ставили ассасинов на конвейер, выпуская каждый год. Как видите, юбики кричали этим и ранее. Но в случае с принцем это вышло хорошо. Разработчики изо всех сил старались внести в игру больше нововведений и сделать наше приключение еще более увлекательным. Фух, аж задыхаться начал. Разберем игру. Сюжет стартует после событий Warrior Within, взяв за основу более счастливую концовку. Но счастье длилось недолго. По возвращении в родной Вавилон, принц видит, что город обед огнем и битвой, а его корабль со спутницей Императрицей топит, попутно похищая милую царевну. Принц пробивается в город в надежде спасти Кайлину, ну именно так зовут Императрицу. В итоге он находит источник зла, оживший визирь, который жив из-за того, что принц отменил события песков времени, тем самым отменив и убийство визиря. Ну что ж, и в итоге тот опять узнает о песках времени и захотев бессмертие, убивает Кайлину и берет в свои руки пески, ну точнее их сил, превращает во что-то песчаное в себя, делает себя всемогущим, а его войска в песчаных мутантов. Где-то уже такое было вроде... Причем в ходе битвы нас заражать песками, но схватив кинжал времени, мы успешно совершаем побег. Теперь мы будем всю игру пытаться окончательно справиться с визирем, но он не единственный, кто нам интересен. Из за заражения в принципе пробуждается темная сторона, темный принц, который циничным голосом будет комментировать наши действия, иногда давая советы. Кроме альтрегов, пути нам поможет Фара, дочь индийского махараджи которые также не помнят приключений с принцем в Sense of Time. Сюжет, как видите, продвинули на более динамичный путь. Это позволило добавить некоторые изменения в геймплее. Это злоключение приключений... Стоп! Злоключение приключений. Нет, заключение приключений. Вот так правильно. И конец будет очень эпичен. Схватка с Визирем и темным Принцем. Превосходно с сюжетной точки зрения они завершили историю. Завершается тем, что принц начинает рассказывать Фаре о своих похождениях, используя цитаты из списков времени, тем самым превращая все игры в историю со слов протагониста. Отлично, как по мне, окончание сказки о Вавилонском Пцаревиче. Игру, кстати, приняли не так тепло, как предыдущие предыдущей части, но по моему скромному мнению, именно эта часть постаралась взять лучше из двух предшественников. Интригующий сюжет и атмосфера сказки, и хорошую боевую систему с еще более доработанным паркуром. Но давайте по порядку. Боевая система с парированием, активными уклонениями и захватами практически без изменений перекочевали из предыдущей части. Но тут добавили очень весовое дополнение. Стелс убийство с мини-кутей игрой. Ну, типа подходит сзади и вовремя нужно нажимать кнопку удара. Позволяет разобраться без шума с врагами и сэкономить уйму времени и нервов. Я а, а, Другой! Другой! Также осталась возможность замораживать время и использовать пески во время битвы. Ну и конечно возможность подбирать второе оружие у врагов. В систему паркура же добавили пару новых элементов. Возможность вонзать кинжал в некоторые уступы и еще уступы трамплина на стенах. А, вроде всего лишь парочку новых элементов, а уже можно извращать уровни с паркуром, как хочешь. Я не зря сказал извращать, так как игра стала хардкорней в плане паркура. Ошибок не прощает, и вы успеете сотню раз упасть. Кажется, из-за хардкорности ее многие не взлюбили. Ведь у меня был сильный соблазн и не раз дропнуть игру из-за очередного падения. Даже возможность отмотать время не всегда помогала. Но в любом случае, это наоборот плюс. Фанаты Souls игр вообще, наверное, угорает со смеху над теми, кто игру забросил. Но основное изменение это еще и наличие темной сущности. Время от времени мы будем превращаться в темного принца, что позволит использовать цепь для преодоления препятствий и добавляет новые приемы, причем мы становимся намного сильнее и враги очень быстро падают от наших ударов. Но здесь одно большое НО. Постепенно наша жизнь угасает и чтобы восполнить хп, нужно будет убивать и забирать с трупов врагов песок. И снова же все идет на увеличение динамики. Из Мелкого есть миссия со скачками, с кривым и запакованным управлением. И вроде все. Графика избавилась от прежней жестокости, но к 2005 году выглядела чуток устаревшей, так как движок так и не поменяли. Но хотя бы дизайн локата сделали более светлый, что ли. Полигонов, конечно, добавили, но думается этого было маловато. Музыка в этой части особо не запомнилась, ну объективно нормально все. Мне даже немного стыдно, что нечего о ней практически сказать. Заранее, прошу прощения. Критики высоко оценили старания Ubisoft, хоть и не считали игру лучше в трилогии, но кто бы что бы ни говорил, это был конец. Завершающая страница в истории принца, причем достойно завершенная. Всего-то три года, оставили огромный след в наших сердцах. После него уже нишу модный паркур игры занял Assassin's Creed. Ой, помню, как в школе спорили с пацанами, кто круче, Ассасин или Принц Перси. Я был, кстати, на стороне Принца, так как считал бег по стенам самой крутой штукой. Даже в интернете выпускали ролик Принц против Ассасина, где сука Ассасин все-таки побеждал его. В любом случае, вклад в серии в историю игры нельзя недооценивать. После нее, конечно, выходили и новые части в попытке вернуть былую Славу. Но скажу, что выходили они какими-то блеклыми. Если хотите знать мое мнение, перезапуск 2008 года даже не был такой плохой, если ее рассматривать как отдельная игра. Ну, назови ее песочные приключения или арабские хроники. Игра, возможно, даже взлетела бы. А вот Forgotten Sense, ну, совсем пустышка, пытающая копировать фильм, но в итоге вышло чудо-юдо. Ну, не за эти проколы запомнился принц нам. Он запомнился великолепной атмосферой сказки, с накшибательным геймплеем и завораживающим сюжетом. Спасибо тебе, принц, за прекрасное детство. Ты всегда будешь в наших сердцах. Скоро будет анонс шестой части, и надеюсь, Ubisoft научились чему-то на ошибках. А иначе придется навсегда попрощаться с любимой серией. Но все же давайте будем смотреть на это с оптимизмом. Друзья, для меня такой формат был впервые. И как видно, жестких шуток и вставок меньше. Не хотел как-то портить рассказ. Если такой формат для вас интересен, напишите об этом в комментариях. Возможно, разберу и другие любимые серии. Если вам ролик понравился, не поленитесь поставить лайк за труды и оставить свое мнение в комментариях. Также не забудьте заглянуть на телеграм-канал, там я выкладываю анонсы, мемы и важные новости из мира игр. Спасибо, что провели это время со мной. Любите игры, а для вас старался Сапог Ленина. До скорых встреч!